Всем привет, с вами Алексей Федорцов. И в этом видео я хотел бы глубже а, покопаться и раскрыть тему именно тестирования ниж для начинающих предпринимателей. Поэтому, по, не поэтому, потому что есть большая проблема и недопонимание у начинающих бизнесменов, предпринимателей, которые, которые только входят в бизнес, либо хотят открыть новые направления. И об этом сейчас поговорим. А, поговорим именно с той точки зрения, как тестировать ниши, да, потому что это, в принципе, большинству известный факт. Вы смотрите спрос, запускаете тестовую рекламу, либо делаете обзвон, пытаетесь закрыть сделки, закрываете сделки. Если получилось, все хорошо, все устраивает, повторяйте это уже, вкладывая больше усилий, времени и ресурсов. С этим как бы вопросов нет. Есть большие вопросы с пониманием ситуации, когда рассмотрим на примере потенциальных клиентов, которые приходят ко мне, и у которых есть задача протестировать ту или иную нишу. Либо же у некоторых есть вообще такой запрос, что мы хотим протестировать несколько ниш, сколько это будет стоить тестирование ниши. При этом... Подразумевается то, что бюджет на тестирование ниши минимальный, типа а пять 5000 рублей. А, я хочу донести до вас информацию, что а, любая услуга, она не будет делаться хорошо за 5000 рублей, и вы... Конечно, можете найти какого-то человека где-то в каких-то чатах на фрилансе, а, дать ему техническое задание, составить рекламную кампанию, сами сделаете лендинг на коленочки, запустите такого рода тестирование. Но а, до этого момента я сейчас покажу, что вам сделать, чтобы а, исключить лишнюю трату времени, лишнюю трату ресурсов и тех же самых 5000 рублей, которых у вас не всегда хватает на тестирование, чтобы избежать лишних движений, а двигаться уже по целевому списку ниш, которые вы можете взять в работу в реале, в действительности и с полным пониманием того, сколько примерно вы можете вытащить на вложенные денежные средства. Для этого вам нужно составить декомпозицию, либо воронку, либо обратную воронку. Сейчас я покажу вам пример таблицы, которую мы используем для клиентов и для себя, когда разрабатываем те или иные ниши. Ну, вот пример обратной воронки, где вы можете посмотреть по прогнозной стоимости заказчика от уровня рекламной кампании до уровня конвертера, это у вас сайт, квиз или что-нибудь, куда идет трафик, до вашего уровня обработки клиентов, до уровня продаж, количества продаж и так дальше по выручке и тому подобное. Внимание, какими надо обладать данными для того, чтобы а, все это посчитать. А, вам нужно, во-первых, понимание чтобы у вас появилось понимание. Так, где моя голова? Где моя говорящая голова? Куда она делась? Секунду. Я хочу видеть свою голову. Не то. Есть. Ага. Оба. <с> в общем, вот она. А, то есть, что нужно а, вам для понимания, стоит ли входить в эту нишу сейчас, именно даже для тестирования, потому что даже время в году, а, если вы выберете неверно для тестирования ниши, вы просто потратите время впустую и тот же самый минимальный бюджет, который у вас есть, вы тоже потратите впустую. А, для этого нужно учитывать, две основные вещи это сезонность, которую вы можете посмотреть в том же самом Яндекс.Вордстате в инструменте подбора слов, выбрав свой регион, где вы хотите осуществлять деятельность и выбрав историю запросов. Не будем смотреть. Здесь, короче, в истории запросов вы увидите график колебаний по запросам и выбирайте запросы с ценой, чтобы у вас было четкое понимание, что это а, именно люди, которые не просто интересуются, а которые максимально близки к покупке. А, итак, это первый момент. То есть, э, вот вы видите, здесь у нас список там кровли, ангары, алмазная резка, там срубы домов, автоматические ворота, заборы, сварочные работы и так далее. А, мы сезонность учитываем. Допустим, в... А, с домов и каркасных банях есть четкая динамика. Зимой идет спад продаж. В летнее время рост продаж, начиная с апреля-мая месяца. Поэтому вы должны это максимально учитывать. И никто не отменял проводить анализ конкурентов, прозвонить своих конкурентов, представиться клиентам и понять, что и как работает у них, есть ли у них скрипты заодно и так далее. А, никто не мешает вам под видом а, партнера а, сказать, что мы хотим с вами работать, скажите, какая у вас сезонность и так далее. Ну, понятное дело, не таким а, корям языком, а просто продумав а, тему разговора, позвони своим а, конкурентам. А, сказать, что хотите с ними а, либо запартнериться, либо взять у них дилерство и выяснить под этим соусом все подробности. А, следующий момент это цикл сделки, а, потому что некоторые заходят в тестирование без понимания вообще четкого цикла сделки, когда вы получите первую прибыль, либо предоплату. А, если вы берете какую-то там нишу, допустим, ангары, а, то у вас цикл сделки однозначно будет полтора месяца. Если у вас там ниша какая-то более-менее с меньшим средним чеком, с меньшим количеством заморочек, и вы попали в сезон, то если вы первые деньги можете получить в течение недели-двух, это отлично. И вам стоит заняться тестированием этой ниши. Но с пониманием тех факторов, которые есть выше, а именно – вы берете, анализируете количество запросов в Яндекс.Вордстате, в Google и AdWords. Это почему именно здесь и почему мы не идем в сервисе аналитики таргетированной рекламы? Потому что здесь мы видим наиболее горячий спрос и мы четко видим, что людям интересно в какой-то момент времени. В таргетированной рекламе мы не можем так оценить через сервисы аналитики таргетированной рекламе или анализа каких-то аккаунтов Instagram ваших конкурентов. А Понятное дело, что мы всегда можем устроиться на работу куда-нибудь к нашим конкурентам, чтобы глубже изучить ситуацию, но в большинстве случаев у вас просто нет на это времени, потому что тестирование, оно подразумевает быстрый результат. Вот уже если вы четко уверены в нише, в которой э, вы хотите э, работать, то я настоятельно рекомендую именно заняться конкурентной разведкой, под партнерством, под видом сотрудника, затесаться в ряды ваших конкурентов, какое-то время с ними посотрудничать, понять процессы, понять преимущества и так далее. Но это можно сделать и посредством телефонного звонка практически всегда. И вы увидите, какие преимущества, какие наставки есть. Следующий момент. То есть момент прогноза статистики, уровня цикла сделки и уровень прогноза бюджета. Вот здесь вот видите, это рассчитывается прогнозный, прогнозный бюджет с учетом цены клика. На, э, и это имеется в виду только контекстная реклама. Далее идет уровень того конверта, который вы будете применять. То ли это таргетированная реклама, но там вы не сможете посмотреть статистику, пока не запустите. А вот в контекстной рекламе вы можете посмотреть ее, вы можете примерно прикинуть конверсию сайта, с которым будете работать. И тут не надо делать заоблачных показателей, потому что если вы не знаете, то я вас просвещу, что средняя конверсия сайта с контекстной рекламы составляет полтора процента. Это и поиск и РСЯ. Если вы сделали хороший сайт, прям хороший сайт, либо вы знаете, как это делать, либо у вас подрядчики сделали, вот как мы делаем для клиентов. А, сайты, которые мы знаем, четко будут работать. И мы делим все на сегменты. Но это очень глубоко замороченная работа. Это уже работа профессионалов. И за 5000 рублей никто работу такую делать не будет. Даже никто с вами разговаривать не будет за эти деньги. Поэтому а, вам нужно четко понимать, понимать, примерные показатели тех конвертеров, с которыми вы будете работать. Если вы хотите запустить квиз на коленке на каком-нибудь конструкторе, если вы хотите своими ручками собрать на тильде а, примерный а, шаблон сайта и запустить его, по а, ориентируясь на каких-то топовых конкурентов, а, предварительно позвонив к ним, а, представившись там директологом, Узнав э, их э, статистику рекламных кампаний, стоимость лида, вы будете гораздо больше обладать информацией, нежели чем э, просто так на глазок э, вы будете примиряться и пытаться зайти в рынок и что-то протестировать. Э, я просто умоляю вас, э, сделайте... Изучите э, своих конкурентов гораздо глубже, чем это делается, то есть не просто посмотрите на них, а сделайте все возможно максимальное, что можно сделать. Если у вас есть вопросы, как, что им задавать вообще вопросы, э, у нас есть э, четкая методология, как проводить конкурентную разведку. Напишите мне в социальные сети, в ВКонтакте, в, напишите мне в WhatsApp, э, я с э, телефона э, вам просто могу Ответить и а, дать вам обратную связь, какие вопросы им задавать. То есть это не сложно, а, но для новичка сложно. Да. А, и у вас есть понимание, да, вы закладываете там 1% либо 1,5% на то, чтобы у вас э, был конвертер, и вы с пониманием того, в какой бюджет вы собираетесь ложиться, с пониманием того, какая средняя конверсия сайта, не, не надо никаких заоблачных показателей, а, потому что заоблачные показатели бывают только после работы профессионала, либо если повезло, а повезло не бывает постоянным, это бывает только один раз в сто лет. Дальше вы, обладая этими, этой информацией, уже идете... И понимаете, сколько, какой средний процент продаж у вас должен быть, чтобы вы продали хоть что-нибудь, чтобы получить прибыль при тестировании. И тут... Вы должны опираться на, на, опять же, на наработки конкурентов, либо если вы разбираетесь в продажах, то четко проработать скрипт. Если вы в продажах не разбираетесь, найдите по всей России самого сильного конкурента, на которого вы хотите равняться, позвоните несколько раз, попадите на несколько менеджеров, запишите телефонные звонки, потом их транскрибируйте, поймете, какой, а, какой скрипт они используют при продаже. А, пропишите этот скрипт и используйте этот скрипт в своем закрытии сделки, и вы получите максимально эффективный подход в этом случае. То есть я что вам предлагаю делать? Не тестировать все ниши подряд, не нарезать, их, а сначала взять, сужить их, провести аналитику по а, циклу сделки, провести аналитику по сезонности, выбрать те, в которых сейчас на данный момент вам можно стартовать, посмотреть, соответствует ли средний чек и маржинальность тому выхлопу, который вы ожидаете получить. Далее, с учетом этой статистики э, и статистики э, вашего конверта, который вы будете выбирать, то есть в средней конверсии, до полтора процента, не более, не более, не заряжайте за облачных э, конверсий. Э, на первоначальном этапе тестирования у вас этого в любом случае не получится. Ваша задача протестировать, получить заявки в той нише, в которой вы уже собираетесь работать, по данным, которые вы получили нише, ниже, и только потом приступать к тестированию. И далее, что нужно для того, чтобы запустить тестирование? Вам нужен какой-то проверенный человек, который может вам сделать рекламную кампанию неплохо, неплохо, если у вас ограниченный бюджет. Либо, уже определившись нише, вы должны идти к профессионалам, говорить, пожалуйста, мы вот определились с нишей, нам нужно запустить здесь и получить лиды, хорошие, горячие. Уже профессионалы вам подскажут, каким образом максимально это хорошо сделать, сколько это будет стоить и когда ожидать результат. И они будут спрашивать вас, какой цикл сделки. Они будут спрашивать, какой средний чек. Этой информация вы должны владеть. Если Uh, если есть опыт работы в вашей нише у тех профессионалов, к которым вы пришли за uh, контекстной рекламой, за таргетированной рекламой, за созданием квизов, за созданием лейнингов, вы должны понимать… Uh, саму структуру, и они вам будут задавать те вопросы, которые вы должны уже до этого проработать. Не сваливайте, пожалуйста, с себя ответственность на других людей, а, потому что, да, они ее возьмут, но они ее возьмут за деньги, вы должны это понимать, за 5000 рублей ниши никто не тестирует. А, и, кроме того, на фрилансе вам это сделают, ну, тоже вот так вот, Только я записывал видео, как там тестируют ниши, то есть вам говорят... А, 70 ключевых слов стоит 3000 рублей в контексте, а вы понятия не имеете, что такое контекстная реклама, в принципе, еще, может быть, проходили какие-то курсы, что-то смотрели, но сами ничего не делали, вы понимаете, вернее, вы ничего не понимаете в этом, и вам вешают лапшу на уши, берут с вас деньги, а результат появляется посредственный, в итоге у вас может сформироваться два ложных убеждения. Первый Сфера услуг по настройке рекламы, созданию сайтов, созданию квизов и всего, что связано с трафиком, это половина мошенники, однозначно, половина мошенники, половина непонятно кто люди и есть какие-то э, гуру, которые очень дорого стоят, я туда не пойду. И второй момент, вы можете сделать выводы по тому, нужна вам эта ниша или нет. То есть вы все сделали, вам сделали сайт какой-то на коленке, вам сделали рекламную кампанию на коленке. Вы нишу не проработали, вы запускаете трафик, бюджет сливается, вы не получаете никакого результата, следовательно, если у вас с продажами плохо, вы получили какой-то результат и не продали, вы делаете вывод, что эта ниша не ваша, она вам не подходит, вы здесь денег заработать не можете. А это может кардинально с, с, с действительностью отличаться. Вот разрез идти. Поэтому мое вам Пожалуйста, не наставление, а большая просьба. А если вы идете в тестирование ниши, пожалуйста, вот все, что я ниже изложил, примените к себе, почитайте все, сделайте, выберите именно те ниши, которые вам действительно нужны, проработайте конкурентов, сделайте конкурентный анализ, вытащите все, что можно из конкурентов, воспользуйтесь этим, потом пойдите к профессионалам, заплатите им денег и сделайте продажи. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.